Ты решил свелить с узлом, да? А ты А хуже я вам сведу, блядь. Да на этой хуйне, но в принципе стоит неудобно. Потому что, блядь, все. Что надо? Не Я не делал, да? делал следующую фотографию. Я это последний смазал. дубль, да? Да, это последняя фотография, соответственно, да. это последний дубль. Так что, блядь, давайте думайте, что там вам надо. И делайте это. Если кто-нибудь потому что больше его так? Говорите Швайни. Швайни. А давно... Звонил. Это Титус. Швайни. Мини Швайни. Как корабль назовёшь, так и назовёшь. Фетал? Фетал. Самое хуёвое, то, что это говно отдирается вместе с кожей. Какое? Клей-то? Да, этот расплавленный, короче, двухсторонний Ну, блин, двух расплавленный клей. Ну Чем Ты же с кожей это... вообще красавчик будешь. Да я всю сетую по поводу ну, того, что у нас не осталось алкоголя. Мазок это... пока. Телефон в студию. Да? Лёш, у тебя на жопе фотка что Славина. Да? Ой, классно как. и мечтал. Некоторые уже жопу подтирали некоторые персонажи. Нет, к сожалению, как группы. Давай тебе даже доедем. Ты сегодня еще заберешь сеть. Я могу все. Нет, снимать уже ни в Кан не будем. Я думаю, я будем смотреть. Я буду смотреть на пример. Надеюсь, ты завтра придешь на Я выключил. Сколько гигов у нас снято? Не знаю. Знаешь? Не очень много. Но... Ну, 10. Снято на самом деле все с избытком. Окей. Это так, тогда хорошо, все будет избыток. Да и не всегда хорошо. Иногда как бы так заебывают весь этот брак бесконечный и эти одни и те же планы. Есть, есть, есть. Ставь катитус Самовар. Будем слушать Мановар.